Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас с комплектом для душа от немецкой компании ГРОЭ. Набор для душа ГРОЭ Гратерм 2000 с артикульным номером 34283001. Данный комплект имеет скрытый монтаж и включает все необходимое для принятия максимально комфортного душа. Он сочетает в себе только многофункциональной и высокотехнологичные инновации компании гроя а также последнее слово в мире современного дизайна сантехнических изделий. Почти все элементы данного душевого комплекта имеют латунный корпус и покрыты специальным сияющим покрытием Гроя Starlight, которое обеспечивает долгий срок службы и легкую очистку поверхностей. Душевой кронштейн имеет длину на вынос 282 мм и размер подключения 1/2 дюйма. К нему подключен верхний душ Grohe Power Soul. Его диаметр составляет 190 мм. Система SpeedClean для душевых форсунок обеспечивает защиту от известковых отложений. Верхняя лейка имеет 4 режима струи. Обычный режим Rain, имитирующий дождь. Rain O2 – мягкий нежный дождь, вода в котором насыщена кислородом. Bacoma Spray – режим, в котором с помощью 8 форсунок создается восстанавливающий массажный эффект. И режим Jet – создает освежающий и упругий поток воды, который прекрасно повышает тонус кожи. Выбор режима струи выполняется нажатием одной из четырех кнопок, которая находится на корпусе душевой лейки. Ручной душ в данном комплекте это лейка Groe Power ⁇ Soul Cosmopolitan. Она имеет пластиковый корпус, который покрыт хромовым покрытием ГРОЯ Starlight. Душевые форсунки, так же как и верхние лейки, имеют технологию быстрой очистки Speed Cream. Ручная лейка имеет два режима струи – Rain и Rain O2. Переключение между режимами выполняется нажатием кнопки, которая расположена на корпусе лейки. В душевой системе ручная лейка подключается с помощью гибкого шланга Groy Silver Flex. Его длина составляет 150 см, он имеет гладкую поверхность и защиту от залома. В свою очередь шланг подключается к подключению для шланга и держателя для лейки Groy Релекса. Термостатом в данном душевом комплекте служит ГРОЕ ГРАТЕРМ 2000. Он выполнен из латуни и покрыт хромированным покрытием, а также имеет защиту от известкового налета. Верхний переключатель выполняет функцию регулировки расхода воды и переключения между верхним и ручным душем. Также переключатель имеет встроенную кнопку, которая выполняет функцию экономии воды. С помощью нижнего переключателя регулируется температура воды. Встроенный термоэлемент имеет стопор безопасности при достижении температуры 38 градусов. Кнопка служит защитным переключателем, который фиксирует температуру, что обеспечивает безопасность и комфорт во время купания. Скрытой частью термостата Therm 2000 является бокс GroiRapido. Он отвечает за все технологические и функциональные процессы душевого комплекта. Работает он по схожему принципу с внутренней частью термостата для ванны и душа Groerpido Smart Box, обзор на который вы сможете посмотреть на нашем канале. В полный комплект поставки душевого комплекта входит душевой кронштейн, термостат, скрытая часть термостата, верхний душ, ручной душ, душевое подключение, душевый шланг, точная инструкция по монтажу и гарантийный талон. Срок гарантии на изделие составляет 5 лет. Мы являемся авторизованным дилером компании ГРОЭ, поэтому вы можете быть уверенными в качестве и гарантии продукции. Заходите на наш сайт и покупайте только качественную продукцию ГРОЭ. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.